Приветствую, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня хотелось бы поставить точку в части СССР. А в каком плане? Ну, и раньше было, и сейчас много различных людей, блогеров, недоблогеров, которые льют помой на СССР, в общем-то, спекулируя на этой тематике, ну, не понимая сути, в общем, нас пытаются убедить, что там все было очень-очень плохо, очереди дефициты, что там национальный вопрос был такой, что там республики не хотели в общем-то находиться все в одном союзе, да, вот. что народ выехать не мог. Ну и самый главный аргумент, это, конечно же, массовые репрессии, кровавый Сталин и так далее. Типа, посмотрите, как же можно было жить в такой стране. В общем-то, вот хочу поставить Точку на этом, ну, по крайней мере, для себя я ее поставил. Вот. А вам просто хочу некоторые очевидные факты предоставить, и, возможно, кому-то это тоже поможет определиться в этом вопросе. Потому что мне нравится очевидность. Вот. Итак, берем просто итоги референдума 91 -го года, 17 -го марта, и смотрим. В общем-то, почти 300 миллионов – проголосовало, соответственно это 76,4% от 80% явки такой ничего себе результат, да? Нормальный такой вот. то да. есть они проголосовали в этих странах в наших, получается во всех союзных странах за сохранение СССР как так такое могло получить? То есть национальный вопрос здесь не имел места быть и люди, что, настолько проникни, прониклись э, Стокгольским синдромом, что ли, что их вот терроризировали, кровавый Сталин, репрессии, дефицитом их морили, там, очередями, чем только не морили, союзы не упускали, но ну, не любили свою страну. Вот настолько Стокгольский синдром был, оправдывали прямо вот это все кровавый мортор режим, да, ССР. Ну, я, ладно, 10%, ну 70, 76, да? Ну как так? Хорошо, некоторые скажут, что референдум был не во всех странах, шесть стран стран референдум не проводили. Да, да, да. Они там готовились к параду суверенитетов, поэтому побоялись, что у них тоже там на территориях вот такой результат будет и не проводили. Но что это за страны? Давайте посмотрим. Грузия 4 миллиона восемьсот сорок тысяч человек. Это в девяносто первом году. Я вам зачитаю. Латвия. Это официальная цифры. 2 миллиона шестьсот пятьдесят тысяч человек. Литва – 3 миллиона 700 тысяч человек. Молдавия – 2 миллиона 970 тысяч человек. Армения – 3 миллиона 510 тысяч человек. Эстония – 1 миллион 560 тысяч человек. Итого примерно 19 миллионов 230 тысяч человек. Это от практически 300 миллионов населения. Это где-то 6,4 процента. Ну, даже вот если мы... Ну, это не так, но даже если э, предположить, что все вот эти 6,4% проголосовали против СССР во всех этих странах, но такого быть просто не может, да, что все. Ну, предположим. И то, вычтем из 7,6,4% вот эти вот 6,4% получится 70% при 80% процентной Ну, цифры внушают, нет? Вот. Я думаю, что внушают. Так что, вот... Э, Просто вот эти цифры говорят сами за себя. И здесь получается, что либо э, вот этих всех э, выездов, да, нам говорят не выехать из СССР, там дефицит, очереди, э, массовые репрессии, либо их не было совсем, вот, либо они были не в таком большом масштабе, либо они не имели такое значение вот, для большинства, ну... Население вот, не имели такое решающее значение, получается, вот эти все национальные вопросы. Если кто-то хочет э, тут что-то оспорить, э, сказать, что референдум был фейковый, да давайте факт, доказательство. Ну, а если у вас нет доказательств, что там карусели в брусе, фейки, то тогда просто э, ну, помолчите, что ли, если не можете предоставить доказательства такие. Поэтому есть референдум, есть цифры, показывающие вот это. И это ставит точку во всех вот этих рассуждениях недоблогеров, что СССР был такой вот прям плохой-плохой, ну как так, ну, народ, я, я не понимаю, что народ настолько тупой, да, его угнетают, а он говорит, нет, вот хочу жить в СССР. Это первое. Здесь может быть еще привести аргумент, что ну раз он был такой хороший, что ж его не вышли защищать, да, такой любят аргумент. Ну, сразу хочу сказать, что вот этот аргумент он не имеет права на существование от слова совсем, собственно, а кто от чего должен кого защищать. Там что было какое-то нападение, что ли, или что? Народ в своей массе, он не юрист, не правовед, он, он что? Он даже не понимал, что происходит. Кто-то пишет законы, что-то там происходит. Нападения такого нет, ну, какие-то решения принимаются, как это на него повлияло. Он также проснулся, что пошел на работу, заработал деньги. Как бы для народа толком-то ничего не изменилось, вроде как. Вроде как там СНГ, говорят, теперь будет называться НССР. То есть народ просто не понимал, что происходит. А Нападения не было. Кто от кого чего должен защищать, что за бред. Но были люди, которые имели образование, которые понимали, что происходит. И они вышли. Их было немного, но не вышли. Но вышли против кого? Против действующей регулярной армии на минутку. И что с голыми пятками против действующей армии? Вы шутите? Что там можно было? Кого защитить от кого? То есть мы имеем факт, что было просто вот предательство военных. Причем не военных рядовых, да? которые также не имеют юридического образования и в праве не понимают некомпетентно. Нет. А именно тех, которые закончили военные кафедры, это генералы, высший офицерский состав, которые понимали, что происходит. Они изменили присяги, да, и вот, вот такое предательство произошло. Так что, ну, против военных вышли, но их было немного. А что они могли сделать против танков, которые обстреляли Белый дом? Да ничего, в общем-то. Вот такие дела. Так что... Первый аргумент несостоятельный в силу цифр референдума очевидный, Второй несостоятельный в силу того, что он не имеет права на существование. Просто это даже не аргумент, это, ну, это просто ничто. Вот. И здесь пока, в общем-то, по СССР больше сказать нечего. То есть, когда вы услышите каких-то неноблогеров, которые поливают грязью СССР, которые там даже не жили в нем. Вот я жил. И когда я слушаю некоторых таких недоблогеров, у меня создается впечатление, что вот мы жили в разных СССР, в каких-то параллельных реальностях. Ну, это просто... Ладно. Вы поняли. Ну что ж, друзья, на этом все. Автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующего видео. Пока.